Дорогие зрители, меня зовут Иван Чернов. Приветствую вас на своем канале. А вот там. какая маленькая.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 Малайки мне нравятся. Блянь, гай, какая гай, это... Смотри какой. Вот он А Поближе туда к нему подходите. Здоров! Будь здоров! Вы, наверное, да? Да, вы! Вы подписчики, да. А ниже что написано? Кто это? Миша. Миша. А девочка? Ваня, поверни сюда. А что, Силивается. Все ребята рождаются в горошинку, потом подойдете и увидите. И это не, леопарды, честно. это не леопарды, это львы, потому что все говорят, что это леопарды. Вот. Ну что ж, давайте тогда пройдем к нашим мишкам. Миша, как и Жена Миша и Маша. Ну как, эти медведи к нам приехали полтора, ну уже в принципе два года назад с такими именами, и они привыкли к ним поэтому нет смысла переназывать животного. Она все-таки привязывается Вот, Миша тот, что побольше и похвязнее. Мальчики всегда линяют позже, чем девочки. Маша поменьше поаккуратнее. Девочки всегда ранней весной быстро линяют, чтобы быть красивой красавицей перед женихами. Но Миша уже начинает дрессировать людей. Он знает, что кто-то приходит, и ему что-то когда-нибудь попадет. Вот этим деткам только пять лет. Они еще детеныши. Вот. взрослыми медведи считаются в 7 лет, половозрелыми в 7 лет, то есть у них еще не может быть детей, их еще нет вообще. Вот, опять же, девочки намного меньше, чем мальчики, связано с тем, что девочке нужно и защищать свое потомство, да, помимо того, что его, перерожать, рожать, да, и быть вообще, в принципе, незаметной и скрытной. А мальчику, наоборот, завоевать побольше территории и показать, что он сильный, он достойный носитель своей генетики. Вот, Маникюры у нашей ломишки сейчас очень короткие, за счет того, что местные, чтобы они не сделали подков, они его счетливают. Ногти у них раз в полтора длиннее. Вот. И все медведи, кстати, считаются самыми опасными хищниками после человека, потому что у них нет ломинических мышц. Они не выражают настроение. То есть посмотреть на них, подумаешь, ну вроде улыбается ему весело, да? На самом деле, кто его знает? И плюс к тому же у них нет привязки к своим хозяевам и вообще к тем людям, которые их нянчат с детства. Хоть ты его с возраста вот так вот нянчи, корми, балуйся с ним до определенного момента. Только он перерастет вас, он почувствует, что вы, ну, вы слабее физически, чем он, он будет вас давить физически. У всех медведей одна психология, один момент. Кто сильнее, тот и прав. Что такое? Вот, а это он сейчас дрессирует вас, он клянчит что-то, он знает что-то, что а она жуткий нытик, хотя еще недавно она у него отнимала, все время варенье и жактал. Вот, кстати, медведя называют медведем не просто так, его называли еще наши древние славяне так, то есть тот, кто ведает медом. Тот, кто знает, где найти мед. Потому что если назвать его настоящее имя Урсус, да, то они считали, что так они прикличут имя лиха, и оно придет к ним и на бедокончику. Ну, в общем, как Волан-де-мор, да, тот, кого нельзя называть. Вот, да. вот и еще одна загадка. Кто знает, каким весом рождается? Кого какие предположения? Еще. В момент бурова медведя, самец, может расти всю жизнь. Вот если самка до первых родов, до 7-8 лет, она выросла, да, и все, дальше ее организм восстанавливается только, и ну, как бы на восстановление идет. Вот, то самец бурого медведя, он может расти и кости его, и мышцы, и бывают экземпляры, которые дорастают до сонной. Но это все сводка. Станежки живут 40 лет, довольно-таки немало. Вот, и их интеллект сейчас сравнить десятилетним детенышем человеческим. Те же самые моменты, то же самое предсказки. То есть сначала надо съесть варенька, а потом яблочки. То есть вот все то же самое. К каждому медведю положено 200-300 грамм меда. Обязательно это даже не оговаривается. Если нет меда, то варенье, джемы тоже будут достойны замены. То есть они там тоже любят. Вот так, что так. Еще вопросы насчет медвежанки. Можно, да, у них вот там... Вот... Thank okay. you. Такая большая такая, как Пить вот, Наши Симоны списали цирка по кровь непригодности. Как я говорила, да, до определенного момента они вырастают и начинают... И вот, ну... Если бы мы ее не взяли, вероятнее всего, она была бы у кого-то в комиссии. Так что, да. немножечко потрепало. Когда он был еще маленьким педышем, на него натравливали собаки. А, решили охотиться. Поэтому у него сейчас нет, не заметили. Вот. Решили, чтобы, не дай бог, собачка не пострадала. Надо ей давить лодку.